Друзья, всех приветствую на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов. Сегодня 22 июля. Я не ошибаюсь. еще. Да, 22 да, июля. Да, да. точно. У нас сегодня в гостях Вячеслав Мальцев. Приветствуем тебя, Слава. Привет, привет. А у нас сейчас уже где-то под 650 человек в прямом эфире. Но цифра быстро растет. 321 лайк. Вот. Как обычно, несмотря на занудность, я прошу всех кто еще не подписался на канал, подписывайтесь, то, конечно, подписывайтесь на канал э, Вячеслава Мальцева, мы ссылки все дадим, разумеется, и э, раскидайте ссылки по аккаунтам, социальным системам, по группам, чтобы сейчас на этот эфир пришло как можно больше народу, потому что нам то и дело сыпется сообщение, что кого-то отписали, кто-то уведомлений не пришло, кто-то, значит, слетел, подписка на канал и так далее, и так далее. То есть, э, на самом деле, преодолеть это можно только путем вот э, такой назидательной, настойчивой, повторяющейся механики действий по новой подписке, лайкам, колокольчику и всему остальному. Значит, мы назвали «Русская валькирия» две причины, да. Первая, понятная, это отсылка к событиям, июльским событиям, известным 44-го года в Германии, Значит, уже последняя фаза существования нацистского режима, и вот военный переворот их был не один, но заговор Штауфенберга, как его еще называют, это был, наверное, самый такой э, в этот уже... Практически заключительный период войны, практически заключительный, там меньше года осталось до конца. И вот такой военный заговор офицеров, аристократов и так далее. А вторая причина, то что в России в общем ситуация развивается по совершенно определенному революционному сценарию. Это одна трактовка, потому что не всегда мы видим его проявление, но вот именно сейчас... Совершенно очевидно, что после вот этого события 1 июля, так называемого обнуления, ну вот этого подделанного так называемого всенародного голосования, в общем-то говоря, все пришло в некоторое движение. Тут, конечно, наложилось много факторов, и, собственно говоря, коронавирус, эпидемия, все остальное. Но вот в связи с этими событиями я хотел бы начать. Мы поговорим как раз возможный военный переворот и вообще военный заговор в России, так сказать, в нынешних условиях. В условиях персоналистского авторитарного режима уже с тоталитарными отдельными элементами, как мне кажется. Пока они еще не явны, но они уже, в общем, проступают потихоньку. Но вернемся к событиям в Хабаровске. На твой взгляд, вот события в провинции, а это вот такой первый масштабный политический, я подчеркиваю, опыт. Потому что поначалу он казался какой-то локальной э, историей, значит, вот своего убрали. Нагнули за голову, потащили в Москву. А сейчас уже совершенно очевидно, что э, это выходит за рамки просто верните нашего губернатора. Сейчас все более ясно звучат лозунги в отставку Путина. И возможно через день, в субботу, когда будут выходные, мы увидим так сказать, новый всплеск именно в Хабаровске. Противостояние с местной властью. Но понятно, что в ее лице после плевка в виде назначенца Дегтярева вообще никакого отношения к Хабаровскому не имевшего никогда. Я просто сам родом из Самары, и этот Крендель, он тоже из Самары, и мы его хорошо там знаем, этого персонажа. На твой взгляд, вообще это можно характеризовать как некое вот пришедшее в движение революционное абсолютно ход, революционный ход событий? Или же это преждевременно говорить? Нет, конечно. Во-первых, это безусловно революция и даже не ее начало а просто ее продолжение, потому что революция в России идет. Огромная масса людей ненавидит Путина, огромная масса людей ненавидит действующий режим. И вот в отличие от э, того периода гитлеровского, да, э, когда была некая военная элита, некая э, значит элита, э, взявшая начало из феодализма, в России такой элиты нет, безусловно. В России есть неофеодализм, то есть набрали мажоров, которые там, ну, грубо говоря, воруют деньги, правильно? Вот, и все. То есть какая разница вот между тем периодом Германии и этим периодом России? А разница это только по верхам, так скажем. То есть, конечно, Путин своим ставленников, назовем их, так сказать, Неофеодалом устроил совершенно райскую жизнь. Абсолютно райскую. А Гитлер, уже устоявшейся системе военной машины, да, она еще древнее была, эта военная машина, они еще там на конях скакали в рыцарских доспехах, а потом стали на самолетах летать. И это одни, собственно, и те же люди, ну, одни и те же фамилии. Ну, Манфред Риккоффин, например, mm -hmm. да, там, рихтмастер, который, который был кавалеристом, как его пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадедушка -пра там какой-то, да, и стал, в конце концов, красным бароном, да. Mm -hmm. И там э, какой-нибудь его тоже э, братец, да, mm -hmm. Лотер, например, да, который служил Гитлеру. И вот э, о чем мы говорим? О том, что Путин устроил райскую жизнь. А Гитлер устроил этой элите адскую жизнь. Mm -hmm. Мы помним Шталфенберг, да, который э, в общем поддерживал Гитлера, он не был и русской элитой, но он был и Шваби. Mm -hmm. mm -hmm. тоже mm -hmm. был немецкий mm -hmm. офицер, да, все нормально у него было. Но после того, как его разбомбили в Африке, остался без глаза, без фактически одной руки, а другая была искалечена, произошло некое переосмысление что, наверное, что-то не туда. Мы идем, а потом еще э, операция «Оверлорд», да, когда уже любому стало понятно, что это конец. Вот любому, понимаешь, кто служил там в армии и так далее. У Путина какая ситуация? У Путина э, руководят армейскими какими-то соединениями, даже целыми направлениями в армии совершенно негодящиеся к этому люди, ну, пример вам, Суровикин, да? mm -hmm. начальник ВКС, пехотинец, бля. Военно-космические силы командуют пехотинец. Можете представить, в чем заслуг пехотинец? В том, что когда торговал оружием, за это был судим. Mm -hmm. Блин, все. Ну, ладно, тогда можно там он по тюрьму порыскать, только элиты военной можно собрать безумное количество. Понимаешь? И вот это очень большая разница, то, что у Путина люди, которые живут райски, абсолютно райски, а у Гитлера они адски жили, да, они вынуждены были воевать. Не, ну они привыкли воевать на фронтах, у них такая, в общем-то, была обязанность, да, вообще обратите внимание: при феодализме, кто находится на в переднем плане Ну, военная элита Те, кто рискует своей жизнью Те, кто гибнут за своего вождя Монарха, там, родину и так далее Как угодно может называть Путин создал некий неофеодализм, где никто не готов ни за что гибнуть, безусловно. Подставлять, готовы запросто каких-то собрать, э, ну, хотел матом выразиться, ну, в общем, каких-то не очень умных людей, отправить их в Ливию, чтобы они там в ЧВК-Вагнере воевали в каком-то и делают. И это опять уголовник Пригожин, понимаешь? да. Ну что, ну, да ну пусть, любовь к уголовникам, да, очень какая-то странная совершенно. Наверное, он не туда пошел, когда... В общем пошел в КГБ, а наверное, было ему в другое место. И вот эта вот ситуация, она, конечно, разделяет, очень сильно разделяет то, что было в Германии тогда, и то, что есть в России сейчас. Там какие-то 72 генерала у Путина в ФСО. Можете себе представить, чем они занимаются? Охраняют, нет, его тело 72 генерала. Понятно, что это спецслужба, и понятно, что они занимаются, в том числе, экономическими делами, вымогательством, наркотиками, чем угодно. То есть это криминальная группировка. Огромная криминальная группировка. И когда мы Говорим о революционной ситуации, где тоже верхи должны участвовать, то вот этих верхов в России не видно. Почему, когда вот э, ты там мне передали, что с Панамарием вел эфиры, вы говорили? по поводу э, ведущей роли каких-то людей там в Хабаровске, а людей-то нет. И слава богу, что их нет, потому что все вот эти верхи, они могут привести, я вообще не могу понять только куда. То есть народ сейчас э, настолько грамотен, да, настолько информирован э, через интернет, что он сам может э, многие вопросы решить, ему совершенно э, не нужны какие-то вот... Масштабные такие вожди, да, им нужна некая стратегия. А тактику они могут уже совершенно спокойно сами э, отрабатывать. Вот никто никого не призывал так особенно. Мы видим из Комсомольска на, Амур, на Амуре 350 машин сейчас в Хабаровск М -м -м. приехали. Ну что же, они покататься, что ли, приехали? Понятно, что нет. Что может противопоставить Путин? Ну, он может противопоставить военную или полицейскую силу. А будут ли эти полицейские стрелять? Приказ-то он отдаст. Но может так получиться, что он этот засранец отдаст приказ, а его не выполнит. Более того, тот, кому он отдаст, рассекретит, скажет, вот эта сука заставляет меня стрелять в людей и все. Ты же понимаешь, что вот да, это такое возможно все, Такое возможно. Да. И вообще, я говорю, я вот удивляюсь вот этому дегенерату, которого сделали губернатором Хабаровский. Я очень завидую таким людям, представляешь? То есть сама судьба вынесла вот Штауфенбергу, чтобы его вынесла судьба на пик истории, нужно было пройти все, нужно было поддержать Гитлера, потом умыться этим говном, остаться без одной руки, другую искать, без глаза, остаться... У разбитого корыта фактически mm -hmm. и принять решение пойти убивать Гитлера. Понимаешь? Там какой-нибудь э, Хенинг фон Тресков тоже, будучи мажором, там будучи Фельдмаршала, племянником. И как, как сумасшедший, настойчивый с 41 -го года Готовил одно за другим покушение на Гитлера Там где-то э, замерз взрыватель, не сработал Там когда Гитлер в Смоленск летел, где-то еще И человек ходил по лезвию и понимал, что Он говорит, нас там потом, э, ну так, грубо говоря, прославят Ну не, не помню цитату, помнишь, он говорит о том, что Садом Господь сказал, что Садом не будет уничтожено, если найдутся 10 праведников И вот он хотел, чтобы Германия не была уничтожена Быть и одним из этих 10 праведников которые защитит Германию И, фа и не факт, может быть, так оно и случилось да? Может быть, из-за таких, как Штауфенберг и Тресков Германия обрела другое будущее Более прекрасное, чем у, у нее в прошлом-то все было Так вот, я хочу про Дегтярева что сказать да. Меня удивляет меня, и я всегда говорю, завидую этим людям, вот я всю жизнь борюсь с вначале там с ельцинскими какими-то ушлепками, потом с путинским режимом, с какими-то аятскими, с коррупцией и так далее, и у меня ни разу в жизни не было такого шанса, как у этого Дегтярева, приехать в Хабаровск, и сказать «Хабаровск, долой Путина! Свободу Фургалу!» Представляете, все, больше ничего в жизни делать не надо. <связать> Приехал собрал пресс-конференцию, собрал народ, вышел к народу и сказал. Понятно, что через пять минут его уволят с этой должности, но он уже сделал все то, чтобы стать Ельциным в будущем. Вот представьте, если бы он это сделал, то лавры Фургала все в ноль сразу. Все вообще, все обнулились. Навальный обнулились, Мальцевы, Фейгины, все обнулились. Есть только одно, Солнце Дегтярёв, и все его любят, блин, понимаешь? И такой придурок, что он этого не сделал, я удивляюсь, чем он рисковал? В тюрьму посадят, расстреляют, в баню не пустят. Вот, понимаешь, вот этим как раз отличаются такие люди, как Тресков, как... Штауфенберг от таких, как Дегтярев, понимаешь? И вот жаль, что у нас нет, что... Ну, может быть, была такая жесткая, отрицательная селекция, что всех повычистили таких, да? И теперь вот получается, что мы не можем найти такого случайного героя, да? Вот. Но ну... вот смотри, это вот надо об этом сказать... Мы, все примеры, которые приводили немецкая элита, это действительно аристократы, военные аристократия, родовитые очень люди, да. Ну, в основном, конечно, прусаки, хотя вот и швабы из Штутгарта, он был, так сказать, из-под Штутгарта, сам Штауфенберг и так далее. Но это люди идейные, глубоко идейные, это люди не за деньги. Они и так, в общем, были обеспеченными в поколениях, потому что, так сказать, в боях они заслуживали и славу, и признание, и, конечно, капитал, несомненно, но, но это люди готовы умереть были. У нас же получается, что ни в армии, ни в аппарате управления настоящих патриотов, настоящих людей, которые бы страдали бы за родину, значит, и чувствовали свою ответственность прямую за то, что происходит, их просто нет, потому что... Ну вот мы смотрим, конечно, на всю эту публику, не только на Дегтярева, но отчасти и на Фургала, потому что это абсолютно лояльная среда. Ну вот воли и обстоятельств один из них оказался в тюрьме. да? Он, понятно, из 90-х, чувак совершенно определенной конкретной биографии. Ну что было, то было. да? Что прошел, то прошел. Но действительно не воспользоваться шансом, чтобы не выкрикнуть, не сказать, не позвать за собой людей и сказать, мы живем неправильно, так жить нельзя. И корень всех бед, их много, конечно, причин, но главный корень именно в Кремле. В лице Путина. Вот ты считаешь, что вот это моральное начало, оно живет. Ну ладно, там понятно, в нас оно живет. Оно никогда из нас не исчезало. А в аппарате управления, во власти, в армии, где-то, среди кого-то это в принципе может задержаться. У кого-то может возникнуть это чувство. Или только чистый интерес, э, самоспасение, значит чувство безопасности. Потому что если Путин будет падать, они же первыми побегут в него дротики втыкать. Мы же это понимаем прекрасно. Но вот кто будет первым? Кто... Кого поведет за собой история для того, чтобы, значит, вот этот протест возглавить, вот это слово очень важное на огромном такой, с огромной трибуны, неважно, так сказать, это кремлевская трибуна условная, или там хабаровская, или армейская трибуна, там вот здесь в Пентагоне и так далее. Вот найдется такой человек или же он не просматривается в принципе, или группа людей, или класс людей, там неважно. Значит, я очень хорошо был знаком с Александром Ивановичем Лебедем, спокойным. И он рассказал мне такую историю, в общем-то, я думаю, что это ни для кого не секрет, но я слышал это из первых уст. Когда его отправили к Белому дому, он только потом получил приказ от Грачева встать на защиту Белого дома. Вначале такого приказа никакого не было, сказали действуй по обстановке. И он туда выдвинулся. И когда, в общем-то, ему сказали действовать по обстановке, ему нужно было с комбатами посоветоваться, потому что он понимал четко, что любой неправильный приказ может закончиться очень плачевно и для него, в том числе, лично. И, вот, и они, как обычно, собирают руководство, да, поставили боевые машины десанта. Таким образом, чтобы прикрыться ото всех. Да, ну комбаты пришли, и он с ними разговаривает и говорит, ну что комбаты делать будем. И вдруг сержант, который сидит на броне, сержант. Ну тут генерал целый, тут комбаты целые, а тут дембель. И говорит, а мы в народ стрелять не будем. И все, понимаешь? То есть вот любое... Другое слово Любого из комбатов Оно уже не, ничего крылья, не значит, да, да. То есть это была данность То есть если сержант Который сидит на броне Залупился и сказал Что в народ стрелять не будем То знаешь, в народ стрелять не будем Потому что понятно, что Сержанты тогда начнут стрелять В тех, кто будет стрелять в народ mm -hmm. И вот, понимаешь вот Роль вот этого сержанта а Вот этого дембеля, да она очень важна. Вот сейчас найдется такой дембель да, там вот среди этой Росгвардии или тех, кому дадут такой приказ? Я не знаю. Но мне кажется, что в любом случае э, хотя бы из, из инстинкта самосохранения из инстинкта самосохранения Люди э, должны понимать Чем это все может закончиться И поэтому я всегда и, и сейчас в том числе Предлагаю во всех средствах Массовой информации Объяснять тем людям Которые делают, де, держат В руках оружие Что если они применят его Против народа То нет на территории земли Такой точки, где бы они спаслись да, конечно. То есть мы их Достанем из-под земли. Если только они будут стрелять, мы их достанем из-под земли и под каток паровой кинем. Это совершенно точно. Пусть они даже не мыслют, что, что они смогут убежать. Пусть они четко знают. Какой-нибудь Шувалов может спрятаться, убежать со своими собачками на каком-то самолете. Мы будем долго его искать, отправлять туда охотников за головами и так далее. Кто-то еще может там уцелеть и так далее. Они точно не уцелеют. Почему? Потому что если розыск путинской шоблы во многом это будет частным делом, а не государственным, ну, то есть будут какие-то особые государственные преступники, а остальных просто, кто там похитил миллиарды, каким-то частным путем будем возвращать, потому что понятно, что их не будут отдавать э, западные товарищи, да, и так далее, будем переписываться, ну, и пойдут за ними охотники за головами. То есть здесь... Нет такого международного соглашения и нет ни одного закона, который нам бы воспрепятствовал найти убийцы или тех, кто применял оружие. То есть пойдут Петровы, Васечкины там да. всем с новичками, блять, с полониями, я не знаю, с базуками совсем пойдут и накажут. Потому что мы должны примерно наказать тех, не только тех, кто служил Путину, но и кто вот в этот период повел себя антинародным. Потому что преступления против народа не имеют срока давности. Это преступления против человечности, и мы за них будем очень жестоко наказывать. Денег украл? Ну ладно, бывает. Да? А если в людей стрельнул, кровь пролил? Потому что если эта кровь прольется, мы понимаем, как сейчас обострена ситуация Будет страшная гражданская война, жуткая. То есть мясорубка будет такая, что будут лупить все друг друга. Понимаешь, там вышли попы какие-то, да, уже посмотри, да. с одной стороны, шаман, с другой стороны, поп, с третьей Мальцев, четвертый Гиркин и так далее. И замес будет жесточайший, просто жесточайший замес, что может, э, так сказать, остановить этот замес вот именно армия и полицейские силы, которые где возобладает разум, если там возобладает разум, и они не станут воевать с собственным народом, тогда этот замес можно будет миминизировать. Но боюсь, что сейчас уже время упущено. Так, я напомню, нас уже почти 4000 человек смотрят в прямом эфире, 1200 лайков. Лишний раз прошу всех зрителей, подписываться на канал, обязательно подписываться на канал Вячеслава Мальцева, ставить лайки, это очень важно на самом деле. Ну и те, кто присоединился недавно, благодаря, возможно, ссылкам, которые разместили уже зрители, которые поступили так по нашей просьбе, разместили эти ссылки в своих группах, в социальных сетях, в своих аккаунтах, вы тоже это сделаете для того, чтобы, ну, либо сейчас к нам присоединиться в онлайне зрители, либо уж, ну, Посмотрели запись по ее окончании. Так, ну мы продолжим. Вот смотри, ведь вот возвращаясь к тому, о чем мы говорим. Это, безусловно, интересная тема. Ее, во-первых, в России боятся обсуждать. Вот в связи с милитари, да? Ну, ее боятся обсуждать, всех спасать, всех расстрелять. Но, в принципе, они как бы размышляют, в какой момент им начать хлопать всех вот нас тут, оставшихся единиц. А с другой стороны, совершенно очевидно, что мы прогностически реконструируем ситуацию. Да, я считаю, что как и ты, что мирным путем власть не уйдет от Путина, он ее не отдаст. Я считаю, что Россия обречена на гражданскую войну. Степень и глубина, значит, катастрофы ее, она будет определяться действительно вот этими факторами. Готовность, с одной стороны, стрелять одних или готовностью за это наказывать других. То есть здесь в этом балансе победит разум только в том случае, если... Значит, его будет доставать у, у всех сторон, понимаешь? Пока это не проглядывается, я согласен. Ну вот хорошо, Хабаровск, возвращайся к нему. Э, вот ситуация. Люди явно восприняли как плевок вот этого товарища с мороженым. Ну, по виду совершенно голубого так сказать, он из Самары, и во фракции ЛДПР там одни геи, Ну, бог с ним, это уже как бы их личное дело, но э, в Хабаровск приехать откуда-то, вот к залетному с чемоданом перцу из какой-то думы десантироваться, что, по твоему мнению, вот с твоей вот, точки зрения, будут делать люди? Вот в субботу, по-видимому, когда наступят очередные выходные, люди не будут работать. Вот и сегодня, сейчас, ну там разница во времени, люди стоят, да? Люди стоят перед администрацией, этот товарищ к ним не выходит. Понятно, что он чужой для них, понятно, что они его никогда не примут. Хабаровский край это полтора миллиона, в самом Хабаровске счет под 600 тысяч человек. То есть, ну, выйдет опять 10% или там 15% от 60 и больше тысяч человек. Что будет происходить? Потому что, понимаешь, в чем проблема? Я объясню. Я вот несколько эфиров этому посвятил, что если ты не переходишь на следующие этажи, вот в тебя плюнули, ты там сказал, нет, все, отставку Путина, дальше нужно делать следующие действия. Следующим действием да? логично будет забастовка и всероссийский призыв к тому, чтобы к этому протесту присоединились другие города. Именно города, прежде всего, где концентрация высокая. Такое же недовольство, там все то же самое. Что в Смоленске, Орле или в другом месте, что там что-то другое. Там другие начальники, там другие плевки со стороны Кремля в лицо граждан. Да? Все то же самое. Вот для того же перейти к этому, вот что сейчас им надо делать? Ну, во-первых, вот сейчас на, на несколько разобьем это... Давай. Первое, что путинцы забросили туда вот этого человека, показывают, что они сами уверены, что они живут в феодализме, да, вроде как вотчины ЛДПР, да, вассал моего вассал, не мой вассал, поэтому давайте вассала Жириновского забросим. Ну, маразм полнейший, показывает полный идиотизм, хотя вполне я допускаю, что КГБшники там выдумали, ну, давай на него переведем стрелку, да, чтобы на не сделать. было, да. Да, но, понимаешь, минус-то в чем? В том, что он оказался ближайшей целью. Они сейчас будут орать, давайте нафиг Дегтярева, и под это подтянут тех людей, которые никогда в жизни не вышли бы под «Уберите Путина». Никогда бы не пошли. Понимаешь, вот когда я служил на границе, была абсолютно четко отработанная система. Ни в коем случае на вооруженного нарушителя не пускать собаку. Потому что он начнет стрелять да, Так понятно. он в людей может и не начнет стрелять Начнет долбить собаку Потом будет драться уже насмерть Зачем это нужно? Когда можно выйти таким количеством, что понятно, что он всех не перестреляет, он просто сдастся. Но ну, обычно это имело отношение к беглым солдатам. да, С оружием да, понятно, не бежал, собаку-собаку пускать нельзя. Вот Путин сделал большую глупость, он пустил собаку в виде дерева. Они сейчас будут его мочить, причем под эту голову побегут все. Даже я говорю, кто очень боялся слова про Путина сказать. И сейчас они объединятся, а когда увидят, что их много, ну, тут две вещи, которые возможны. Первое, конечно, призвать э, всю Россию э, там, на забастовку, скачку, на противодействие, mm -hmm. протестные действия, на чё хочешь, на что хочешь. И второй просто бунтовать. Для того, чтобы бунтовать, просто нужно выбрать полевых командиров, которые там внутри есть наверняка, да, они уже сами себя обозначили, и все. И э, понимаешь, ситуация какая? Хабаровс далеко, много народу туда, э, я имею в виду, войск не натащишь, особенно если кто-то заблокирует аэродромы, да, если люди просто, э, ну, просто возьмут, поставят машину на вслед-посадочную ну, да, да, полку. Да, да. Чисто технически, все, вертолет, ты туда не прилетишь. Поездом затрахаешься туда ехать. Пока поезд пойдет в одну сторону, уже с Хабаровска народ прибудет в Москву. Потому что как точно только начнется бунт, его начнут поддерживать везде. Масса людей, особенно вот те, кто выходил 5 11 они готовы бунтовать. Они не готовы выходить с плакатом, понимаешь, и вот период выхода с плакатом, он закончился, э, наступил новый этап, и вот этот этап очень хорошо можно отработать, да? Я тебе расскажу такую историю, когда в 16 году я ездил э, на вот этом автодомике и агитировал всю Россию в одной области, очень э, серьезной, недалеко от Москвы, После моего выступления я увидел людей, ну, явно военных, я их мгновенно отличаю, да, с выправкой, такой, ну, гражданской одеждой. Да, и оказалось, что их достаточно много. Я не понял, думаю, нифига себе, что ли нас собираются. Они как-то очень серьезные такие были. Потом вдруг один из них подошел ко мне и попросил отойти. Я понял, что нужно это сделать, что нечего бояться. Пошел и, в общем-то, меня вывели таким образом увели, что те и которые были, они потерялись, потому что эти парни просто отрезали им дорогу. И я встретился с очень спокойным человеком в гражданской одежде, который показал мне документы, он оказался командиром соединения. Mm -hmm. Не подразделения, а соединения. Причем, ну, не буду ну, неважно а, о да, чем. Ну, не важно, мы хотим да. понять настроение. Да, и он... он, он спросил, до, до какой степени ты готов идти? Я говорю, до конца. Он говорит, ты понимаешь, мы первые-то не выйдем никогда, потому что нам потом куда-то уходить -то, в, в леса мы не уйдем. но что сто процентов поддержим и что сто процентов нас будут задействовать в подавлении мятежа в Москве Так что можете рассчитывать И так далее И я думаю, что ничего не изменилось Только усилилось Хотя у нас нет военной элиты так, Такой, как была там, при Гитлере Прусская да, военная вообще немецкая военная элита да даже австрийская Если уж о чем говорить да. То есть, когда Аншиз Австрии был С кем, как ни странно Гитлер тягался с австрийскими националистами. Ну, это потрясающая ситуация. Да? Немецкие национал-социалисты тягались с австрийскими националистами, потому что те были против Гитлера вообще... Да, против, это известно. Э, Не, ну там факторы и да. религиозный был. Гитлер прекрасно знал, что в Австрии все, там католики, тут лютеране. тут много противоречий между Австрией. Австрийцы выше себя ставят так сказать, немцев. Считают ниже себя, там другая, ну но, тем не менее, да, извини, что перебил. Да, не, не перебил, хорошо, что дополнил. То есть, э, видишь, ситуация, ситуация всегда такая, э, как бы неоднозначная. Казалось бы, Какие-то люди должны поддерживать, например, Гитлера, да они э, очень резко против него. Так и в России мы, может быть, еще и не видим даже целый пласт тех, кто вроде бы с Путиным, да, на самом деле они настолько резко против него. Конечно, сейчас технические средства, которые используют путинские спецслужбы, они помогают понять кто с кем. Угу. Понимаешь, но ну, если круглосуточная прослушка, да, если подсматривать... ФСБ так, как... контролирует это все на самом деле. Ну да. Вот, я помню друг своего покойного прокурора Саратской области, Жень Григорьев. Кстати, у меня э, жуткая жизнь была ситуация. Я жил... На улице у меня адрес прописки был названный именем моего покойного друга, убиенного, представляешь, да. вот так вот, каждый, каждый раз ты говоришь адрес и каждый раз вздрагиваешь. Так Вот, я помню, мы как-то сидели в кабинете его, пили чай, и он херами крыл Путина, почем свет стоит а я ему говорю, Жень, ну ты что делаешь -то? Тут же наверняка слушают, они же тебя вынесут потом. Он говорит, да им не важно, что я говорю вот здесь с тобой. Им важно, что я там делаю для них. Да? Вроде делаю я для них все правильно, понимаешь? То есть понятно, что таких людей много, которые делают вроде все правильно, ну, да, может быть, что-то говорят, и путинцы даже знают. Но когда случится тот момент, не первая, конечно, волна. В первой волне они навряд ли пойдут. Но вторая волна, конечно же, эти люди будут. И будут поддерживать, и их действия мо может, могут быть абсолютно героическими. И мы узнаем еще имена новых героев, удивимся, скажем, нифига мы там проклинали этого человека, а он оказался героем новой России. Mm -hmm. Такое тоже... Ну вот все-таки, более конкретно, вот что сейчас хабаровцам делать в субботу, вот, конкретно прям А, Б, Ц, они нас смотрят, они смотрят эфиры, они интересуются, они мне пишут, они, ну, опять же, это отдельные люди, это не какие-то группы там большие, они просто люди внутри этого всего, они рассказывают ровно то, что мы и видим, что там мало как раз людей, есть непонимание, как себя повести, и со старта протест, он же ведь был именно только, исключительно, верните, Фургала и так далее это наш выбор. Сейчас уже идет некий политический дрейф. И вот назначением Дегтярева они только ухудшили ситуацию. Кремль ухудшил, но и не улучшил. Лучше бы оставил все как есть. Остался бы там кто-то из соратников, значит, фургала. И сейчас уже есть понимание, что они ничего не добились. Есть два пути: либо вернуться по домам, либо двигаться дальше. Вот пока есть настроение видимо, двигаться дальше. Вот что да, им конечно. конкретно, на твой взгляд, делать, так сказать? Потому что я свой рецепт ну, выдавал, но на твой. Важно твое мнение, услышать. Исполнительный орган выбрать, во-первых. Так, вот я. Безусловно, он, это обязательно. Да. да, нужен исполнительный орган заявить о том, что Путин не наш президент Не их президент Это четкое должно быть заявление Требовать у Фургала Не у Путина, не у кого А у Фургала у, Фурга... у... у Путина у Вернее Правоохранителей требовать отпустить Фургала mm -hmm. А у Этого, господи, Дегтярева Требовать уйти в отставку отстав. Добровольно требовать добровольно уйти в отставку. То есть это основные вещи, которые сейчас надо делать. То есть бунтовать может быть рано, если вдруг начнется бунт, к этому моменту должен быть исполнительный орган, который да. способен будет повести. Нужно понимать, что люди, которые находятся в исполнительном органе, они всегда боятся э, того, что ну, бунт провалится, они это окажутся край, край. Да, да. да. Поэтому нужно выбрать э, лейтенанта Шмидта, безусловно, то есть того человека, э, который морально может да, быть он не, настолько, выжить, да, да, да. не настолько готов чисто технически да, управлять э, восстанием на Очакове, да, поскольку является там... Э, младшим, ну не младшим, но да, ну, младшим офицером. Он там не способен там, водить куда-то корабль, там, воевать с кем-то и так далее. Так и здесь но он способен взять на себя ответственность. Вот им нужны люди, которые способны взять на себя ответственность. Как только появятся такие люди, как у французов в конвенте, Наполеон тут же появится, поверь мне, сразу же появится Наполеон, и он сам себя обозначит мгновенно. Да? Поэтому я думаю, что... Вот эти основные вещи они должны сделать, так. но они должны понимать, что этим же будут заниматься. И КГБшники они будут вычислять, кто из них э, лейтенант Шмидт, да, да. и будут стремиться постараться его... их да. Да, нейтрализовать. Да, да, да, да. Так по твоему мнению, каков алгоритм действий власти? Вот они сейчас. Совершили вот то, что совершили, потому что по слухам тому инсайду, который оттуда раздается, в отличие там, от всех своего окружения, администрации президента, Кириенко, всей этой группы, отвечающей за кадровую политику, все остальное, ну хотя бы там, предложение в адрес Путина, сам он держится очень спокойно и уверенно, так он не нервничает, он считает, что вот ну, ничего, они там побузят, походят и уйдут по домам, что не надо не надо предаваться панике, будем все И ровно этим вызвано решение согласиться с кандидатурой Дегтярева, потому что, ну, она с любой точки зрения, она безумна, так сказать, варяк человек, приехавший из ниоткуда и так далее. Вот на твой взгляд, власть как сейчас себя поведет в эту же субботу, когда вдруг, если выберут этот орган представительный, исполнительный, значит, назовут его совет протеста или там, я не знаю, комитет, там уже какие-то протоструктуры возникают. Вот я вчера видел, вечером, значит, люди уже зачитывали какие-то резолюции вот этого стихийного митинга. Понятно, что они сумбурные, понятно, что они из лозунга состоят, но это уже что-то, это уже дело. Это уже какая-то организация. Вот как себя может власть повести все-таки? Значит, пойдет она сразу на крайние действия или будет выжидательную такую позиционную игру играть? Да? Сидеть, выжидать, вычислять, прикидывать. Как они себя поведут? Вот тут странная ситуация, да, если раньше выходит мало людей, они все загоняют их там ну, по, по норам, а выходит много людей, как мы видели, они не принимают никаких мер и выжидают, занимают. Я уверен, что в Хабаровске выйдет много, но, предположим, вышло мало предположим. Uh -huh. И ты знаешь, они не будут их загонять, я думаю. Uh -huh. Почему? Потому что они будут бояться спровоцировать мятеж. Очень uh -huh. будут бояться. Поэтому все их действия сейчас будут мягкие. Путин, э, я уверен, что он абсолютно спокоен. Почему? Потому что он не видит... Вернее, он испугался первоначально. Это четко. Иначе бы как-то были другие действия А теперь, наверное, как-то уже и забыл Может быть, у него там Альцгермер или Паркинсон Он, может, и забыл уже про то, что есть такой хабарс, И вообще где это Так вот, чего нет у Хабаровцев У них нет Грибальзи да, у них нет оружия, у них нет э, повстанцев. Поэтому всякая эта ГБ, ГБшная сволочь считает, что все нормально. Но пока нет Грибальди оружия и повстанцев, значит можно совершенно спокойно э, из них ведь веревки через э, свои, своих... Засланцев туда и так далее Сейчас они будут пытаться Увести куда-то в другую сторону И сейчас тех людей Которые будут Звать к радикальным действиям Они будут объявлять провокаторами и будут уже, сейчас... это, уже это. Да. это будут они сейчас везде распространять слухи, что вот те, которые хотят там это, администрацию захватить и прочее, это провокаторы, которые хотят спровоцировать власть на жесткое решение. Но у этого конфликта нет жесткого решения, пока э -э люди вместе. Есть жесткое решение, если их выловят по одному. Вот тогда есть Сажать, жесткое точно, решение. Да, а пока они вместе, они абсолютно спокойны, почему? Потому что как, если начнется замес, я думаю, очень многие полицейские, местные, по крайней мере, военнослужащие, могут перейти на сторону восставших, а дальше уже... Совершенно непредсказуемо все будет развиваться. Главное, что должны делать хабаровцы и что должны делать мы, это распространять максимальную информацию, максимально агитировать, пропагандировать и так далее, чтобы люди все знали, чтобы люди видели, что видели, что Путина ненавидят в основной массе. И когда это будет понятно, то все остальное тоже становится явным, что все эти голосования восемнадцатого года, вот это вот так называемое обнуление и прочее, и прочее, все это хрень, что это все э, ну, подделка, самая натуральная, как э, тут, где я нахожусь, называют трюки. Я помню, мне одна француженка говорит, «А как у вас голосование?» Ну, я пытаюсь объяснить, что оно нечестное. Она не может понять, как нечестная. Ну, я пытаюсь объяснить, она говорит, трюки. Я говорю, трюки, конечно, трюки. Ну, то есть, ну, то есть, трюки, да, трюки. Вот. И теперь, видите, поймут, это, это же самое поймет большая часть россиян, которая. Может быть, об этом даже не задумывалась и, и говорила всегда, ну а что, ну, так всегда было, так всегда будет. Хабаровск показал, что так будет не всегда. Да. Так, теперь вернемся, смотри, к нашей любимой, так сказать, в кавычках, московской фронте, всей этой оппозиции так называемой. Вот, потому что здесь есть некоторое, я тебе передам, замешательство. С одной стороны, вроде как-то надо что-то делать, с другой, ну, бетонная плита лежит на активной такой части э, московской оппозиции, да, это от Навального, там, я не знаю, и многих других, значит, совершенно непонятно, как себя вести, пытаться вывести кого-то, это бесполезно в Москве, это опять всех похватает. вот, сейчас ни одна из акций, которая вот после 1 июля здесь имела место, она не была массовой, и по составу она была другой, вот она вот, вот там мужички, я смотрю, отцы семей, даже с детьми матери, какой-то вот средний возраст, да, много молодых, но это все-таки провинциальная молодежь, здесь она немножко такая хипстернутая такая, московская молодежь, это такие вот всякие, значит, молодежь такая, вот, 20-летняя, это студенты, они тут очень специфические, вот, явно заразить своим поведением протеста, хотя они люди, может, и искренние, они не могут, у них не получается. Ну, это уже старая болезнь. Вот как себя повести вообще э, протесту как таковому, а политическим группам, вот этим протестным группам? Потому что вот объединение не просматривается вообще ни в каком виде. Вот э, раздрай внутренний, он продолжает существовать, люди друг другу не верят, люди друг, друг с друг другом мало коммуницируют, да, и дело даже не в том, что э, там кто-то претендует на лидерство исключительно, в чем упрекают Навального постоянно. Даже дело не в этом. Бог с ним. Каждый может претендовать, сколько ему влезет. А проблема в том, что совершенно нет методологии такой, которая бы устраивала всех. Это только митинги, или это только призывы, или это только активность в интернете. Или в конце концов, может быть, призвать к всеобщей забастовке. Может кто-то скажет, не время, а когда время тогда. То есть, вот, ну, вещи, нету даже этого диалога, потому что нет организации, нет КС, нету никакой структуры, где можно было сесть и разговаривать. Никто ни с кем не разговаривает. Вот что им делать, например, на твой взгляд, как тебе кажется? Во-первых, разговаривать в интернете – это самый простой путь. Кроме всего прочего, самые эффективные протестующие – те, которые вышли первый раз. Это те, кто вышел спрингер, первый раз. Тот, спрингер. кто, блядь, привык ходить с плакатом, он плохой протестующий, он так он привык садиться в автозак, да, для да, него да. все это в норме. Поэтому те, кто привык ходить с плакатом, те, кто привык ездить в автозаке, должны заняться для себя абсолютно нетипичным делом, агитировать тех, кто к этому не привык агитировать их, выходить, агитировать их непосредственно, не только в интернете, везде. То есть какие-то там фаеры напечатать копеечные на бумажке, там на обычном черно-белом принтере, вот такого числа мы там за Хабаровск, мы против того, что там ну все, полная жопа в России, в России жопа, выходи тогда-то, все, больше ничего не нужно. И нужно агитировать людей, которые никогда не, не, не, стали, не стали бы выходить, агитировать к забастовке, чтобы встало метро, агитировать транспортников, чтобы они перекрыли улицы. Если смогут транспортники перекрыть улицы, а работники метрополитена не выйдут просто, все, будет такой паралич который будет сигналом для всей России, всего-навсего людям, которые привыкли стоять с плакатиком, нужно поменять ну, свое, так сказать, амплуа, вот и все, uh -huh. больше ничего не нужно, нужно не, не, не ходить там, я понимаю, что это трудная, тяжелая работа, я проводил массу выборов и знаю, что такое выборы, Реальные выборы, когда ты проводишь По 11 встреч в день Вот этим надо заниматься То есть Ходить по дворам, сейчас тепло Ходить везде, агитировать Раздавать эти файеры Их будут хватать, информация будет усиливаться а они привыкли сидеть В автозаках и нормально Им будет очень это понравится И так далее, и все это в конце концов Взорвется, но нужно Чтобы мы четко организовались В интернете, я готов помогать Я открою секрет, мы помогаем в Хабаровске, там масса партизан Мальцева. И партизаны Мальцева как раз это не те люди, которые с плакатиком. Понимаешь, мы этим как раз мы отличаемся от э, либеральной публики, что мы реальные вещи. Пока, пока, может быть, эти реальные вещи не идут да, дальше того, чтобы написать там, на заборе и на административном здании Путина накол или «Путин вор», но, тем не менее, это реальные действие, это реальный квест, это э, то, что люди делают с риском для себя, Это, они рискуют своей свободой. Поэтому, я думаю, очень важно сейчас нам объединить все усилия и э, двигаться к тому, чтобы Россия бастовала, к тому, чтобы Россия поднялась. Mm -hmm. Так, ну хорошо, я напомню зрителям, у нас 5400 зрителей сейчас нас смотрят, на 1800 лайков, очередной раз, сейчас мы уже 46 минут в эфире, у нас такая уже последняя часть начинается эфира, я прошу все-таки, тем не менее, наших зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир, несмотря на частый этот призыв, вы все-таки размещайте, потому что нам очень важно, чтобы и хабаровчане тоже... Посмотрели этот эфир, может что-то полезное для себя услышали, поскольку возможно, я так предполагаю, что внутри среды протеста в Хабаровске нету действительно политических, кристаллических вот этих структур, атомизированных или агрегированных людей, которые бы знали, что им и как действовать, все-таки это действительно для них такой протест впервые. Такие эфиры, может быть, где-то методологически помогают им что-то понять, как начать действовать. По какой-то, в общем, программе, какой-то понятной тактической программе. Ну хорошо, с Москвой тоже ясно, с властью ясно, с Хабаровском тоже. Что с другими городами? На твой взгляд, насколько... Там, не знаю, мы уже говорили, от Калининграда до средней полосы России, э, до Сибири и дальше, до Дальнего Востока. Есть ли в этом региональный элемент? Потому что вот э, в Хабаровске уже звучат очень эпизодически, очень отрывочно э, э, региональная повестка. То есть говорят о Дальневосточной республике. Да? Мы знаем, что это даже сложно назвать сепаратизмом, это регионализм такой специфический. Пока речь не идет ни о каком сепаратизме, отделении, мы ничего этого не видим. Просто они говорят, что мы хотим, чтобы нас уважали. Если те же настроения, может ли это создать предпосылку, там, не знаю, на Урале где-нибудь, в Екатеринбурге, в Сибири, в Новосибирске, там, в смежных ему городах, э, на западе России и так далее, вот именно через региональные повестки, что вдруг люди, о, ну если вот так можно, если в Хабаровске люди там могут защищать свое право на выбор губернатора самого, который, значит, является властью, которую они сами себе выбирают, Почему мы этого не можем делать? Почему мы не можем заявить свои требования просто перераспределению налогов, прекращению грабежа Москвы, русской провинции? Почему мы не можем сделать? Вот может ли это там, ладно, с Москвой понятно, тут своя специфика столичная, а вот э, в городах им-то как на это откликнуться? Вот не где-то там, на Дальнем Востоке, Комсомольске, на Амуре, там понятно. Там все очень близко, там рядом, там люди э, понимают схожесть проблем с Хабаровском. А вот человек в Калининграде или в Орле, в Волгограде или в Саратове? Как ему-то быть? Ну вот, людей из своей организации я очень четко ориентирую именно на региональную повестку. И мы говорим о том, чтобы поддерживать всякие выступления, пытаться эти выступления перевести в политическую плоскость, провокационные вещи абсолютно делать, ну, как, например, э, там, э, пойти с идеей переименования Калининграда в Кёнигсберг, ну, возвращения исторического названия, да, ну, так это к примеру, да, или там ага. закрытие каких-то свалок, полигонов, все это уже было. То есть требовать те вещи, которые они сделают, не могут. Но ну, установить там заборы, э -э, вот этим вдоль железных дорог, да, и сделать, соответственно, пути проводы, мосты и прочее, прочее, поскольку гибнут люди. Ну и многие другие вещи, которые надо требовать в каждом конкретном месте. И в конце концов люди придут к тому, что ничего сделать нельзя, пока есть Путин пока есть этот режим. О чем бы они ни думали, они в конце концов упрутся в эту гниду, и все, и то есть, им станет абсолютно ясно, что никак решить нельзя по-другому. То есть изначально они говорят, а при чем здесь Путин? А потом, когда начинают впитывать в себя эту проблему, да, то есть как-то ее э, разъяли по кусочкам, посмотрели, а там везде Путин. Куда ни плюнь, там везде Путин, и везде его шобла и везде его так называемая элита, да. Mm -hmm. вот, да представь, вот хотел еще одну вещь подметить, да? вот по поводу элиты, по поводу элиты. Вот какая разница, представляешь, вот э, ну, такой Пауль э, Эмиль Летов э, Форбек был такой э, немецкий генерал, очень я его уважаю, люблю его произведения о Юго-Восточной Африке. Это единственный, кто не проиграл Первую мировую войну. Там он э, создал партизанское соединение, которое было самым эффективным партизанским соединением всех времен и народов. Чем он еще знаменит? А тем, что он не принял Гитлера. Понимаешь, он был абсолютно заслуженный, его хотели по заслугам там целовать в жопу, а он сказал, ну вас нафиг с вашим Гитлером, причем сыновья его пошли, Гитлеру они служили, погибли, а он не дернулся даже, почему, потому что, ну потому что он себя очень сильно уважал. И Валя Терешкова, понимаешь, вот сравнение такое, Валя Терешкова, тоже у нее там какие-то особые заслуги, да, там она в космос первая женщина слетала, казалось бы, вот что тебе нужно? У тебя заслуг, ну, там, благодаря вот этому полету, ну, по крайней мере, не меньше, да, чем, понятно, что трудов меньше, но заслуг не меньше, чем у Летова, да, но, тем не менее, она сдалась и сразу же, Легла под путинских И вот Вот эта разница Очень большая разница И она-то, знаешь, эта разница пугает Вот если бы эта Валя, опять же Вышла на трибуну и сказала Меня заставляют Сказать, что Путин навсегда Да пошел он нахер mm -hmm. Но ну это было бы круче, чем полет в космос ну, Понимаешь, смысла, гораздо конечно, круче Она да? бы а себе памятник Памятник в золото Оставила бы, да, а, а так, и с ним сам главное, ничего не сделать. Да нет, конечно. Нет. Ну, выкинули бы ее из Госдумы, и все, ей все равно доживать, да. какая разница, а так она себе испортила некролог. Вот летов не хотел себе портить некролог общением с Гитлером, а Валя почему-то и решила испортить зачем? Я, вот это для меня загадка, я этого не понимаю. Поэтому вся та элита, про которую сейчас очень любят говорить многие либералы, она на самом деле, вот такая же разница между элитой военной Германии и вот Россией, да, современной. Это как между Летовым и, и, и, и, и Валей, вот такая, такая вот, вот, они, понимаешь? Ну да, согласен. Ну что же, мы почти час в эфире были, мы у нас 5500 человек смотрело, 2100 лайков. Ну что, мы просим еще раз всех зрителей канала, благодарим за то, что вы уделили нам это время, смотрели наши эфиры Русской Валькирии, и, пожалуйста, просим ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, в которых вы стоите, в ВКонтакте, в Фейсбуке и так далее, чтобы максимально большое число людей нас посмотрело. Слава, спасибо огромное за этот эфир, он был чрезвычайно интересным. Будем надеяться, что он для кого-то методологически прикладным образом послужит неким руководством к действию, Особенно сейчас протестующим, которые сейчас на улицах Хабаровска защищают свои права явочным порядком. Огромное спасибо. Спасибо, Марк. Тогда я тебя в свою очередь приглашаю, когда у тебя будет время. Так сказать, Всегда. от нашего стола вашего. Всегда. Поэтому, когда будет время, приходи и Хорошо. продолжим. Да, обязательно. Спасибо огромное. Счастливо. Счастливо. Да, всем пока, ребят.